Если вы не торопитесь с продажей и устали от безуспешного общения с потенциальными покупателями, то у нас есть для вас специальное предложение. Это комиссионная продажа вашего автомобиля. Комиссионная продажа – это абсолютно бесплатная услуга, которая позволяет вам получить реальную рыночную стоимость от продажи автомобиля. Только представьте, вы ставите автомобиль на нашу площадку на целый месяц, абсолютно бесплатно, а мы полностью занимаемся продажей вашего автомобиля. В результате вы получаете 100% рыночной стоимости, а мы получаем комиссию с покупателями, вы экономите время на встречах и разговорах с потенциальными клиентами и перекупщиками. Мы размещаем объявления более чем на пяти интернет-площадках с профессиональными фотографиями. А также есть возможность продажи вашего автомобиля в кредит и по программе trade -in, что значительно ускоряет процесс продажи. Если вы хотите продать свой автомобиль максимально быстро и выгодно, то звоните по указанному номеру.